Здравствуйте, дорогие друзья, очередные посиделки с Борисом Куниным. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Евгений. Вот у нас в Германии совсем недавно прошли выборы. Но о них мы уже с вами говорили, вернее, не о них, а тему поднимали предвыбор. Но мы об этом сейчас говорить не будем потому что об этом говорят все, а мы сейчас поговорим о более интересных и общих таких вещах, как демократия. Причем в таком критическом свете я хотел бы, чтобы мы это обсудили. И самое смешное, что демократия вообще подразумевает критику. В этом весь и фокус, что демократия подразумевает то, что мы можем ее критиковать. Вот первый вопрос общий. На, на ваш взгляд, какие есть изъяны у демократии, что, что можно было бы улучшить? Если так уж совсем положа руку на это самое место, которое сердце говорит, то, наверное, демократия, в принципе, из сплошных изъянов. Просто лучшего ничего нету. Потому что первым делом значительная часть народа во все времена, особенно сейчас очень с большим удовольствием путает демократию со вседозволенностью. Как все, что угодно говорить, так и все, что угодно делать. Но, то есть ответственности, да, да. Не хватает ответственности у людей. И в значительной степени, к сожалению, это относится к, ко всем, ну или к большей части вновь прибывших, так сказать, новых жителей Германии, которые... Считают, что раз тут демократия, значит вокруг не надо танцевать, и, а им вообще можно в, буквально все. Теперь такой вопрос. Вот я хочу привести два примера, которые очень характерны для последнего времени. Это Избрание в Америке Дональда Трампа и избрание в Украине Владимира Зеленского. Мы сейчас отдельно рассмотрим каждого, чтобы не, не путать. Вот Как вы считаете, вот избрание Трампа это слабость демократии или наоборот это сила демократии показать, что можно выбрать не политика, а бизнесмена, который очень далек от политической и экономической жизни, вернее, нет, экономической он понимает, а вот от политики далек, как декабрист от народа. Или это действительно благо такое, эксперимент, посмотреть, а как вот он справится? Я бы скорее это назвал изгибом или извилиной демократии, потому что не ее силой, ну и, пожалуй, слабостью это тоже не назовешь. Единственное, что можно, что я бы поставил в плюс, так это то, что в Америке все, включая самого Трампа, прекрасно знали, будешь дядька плохо руководить, четыре года отбыл и свободен. Но тут же есть такой момент. Вот если сравнить, например, выборы в Америке и у нас в Германии, у нас может стать лидером страны, не просто рядовой член партии, как Трамп, а лидер партии, то есть председатель партии. А в Америке вот такая демократия, что может быть, вот как Трамп. Он же не был никаким партийным функционером, насколько я знаю. Он там не продвинулся по карьерной лестнице. Он рядовой член своей партии. У него не было никаких таких вот раньше... Он не был ни членом Конгресса, насколько я знаю, ни... Сената, mm -hmm. вот и и может быть здесь, так сказать, собака зарыта Может быть, если бы в германии извините, в Америке закон бы прописывал то, что может баллотироваться то не рядовой член, а ведущий член партии, тогда бы это это что-то какое-то сыграло роль. Или тут это не важно? Во-первых, начнем с того, что пусть не буквально, но чисто теоретически, да, мы, собственно, это и видели в последние годы, после того, как в 2018 Ангела Меркель заявила, что не будет баллотироваться в канцлеры и ушла с руководства партии, за этих три года там сколько, двое-трое сменилось да. в руководстве? То есть. Из рядового члена очень быстро можно сделать руководителя и потом его продвигать, скажем, на высшие политические должности. Поэтому тут как бы... А в Америке... Ну, Америка ж до сих пор считается там форпостом демократии и прочее. И впереди... Ну, а кто идет впереди? Во-первых, он как бы про про проторивает дорогу. Во-вторых, ну, не без ошибок впереди идущим всегда сложно. Да, теперь два слова по поводу Зеленского. Тут очень много аналогий с Трампом, потому что тоже выбрали человека совсем из другой области. Если Трамп это бизнесмен, то Зеленский это шоумен, юморист, сатирик и так далее. Но здесь, мне кажется, просто было протестное голосование. Здесь не столько голосовали за Зеленского, сколько против Порошенко. Вы согласны с этим? Ну, то, что против Порошенко, это однозначно, а по поводу Зеленского, он шоумен, но это и бизнес, то есть этот шоу-бизнес, какая разница, шоу-бизнес, строительный бизнес, этот бизнес он тоже организовал, то есть в этом плане организаторские способности у него точно есть, и у него точно есть один плюс по сравнению с Трампом. Вот во внуке он ему не годится, но матче сыновья так точно.